В общем, достаточно хороший магазин. Я пойду очень много на улицу, выйду, посмотрим, что там вообще находится, а то здесь музыка играет. Меня могут потом там опять звук вырубить после вот этих всех. Этих. Тут стоит всякие дитракеры, байдарка, кавасаки. Вот такой вот магазин. Пойдем дальше. Африка Твины. Новые еще. Смотрите, что стоит там вообще? Миллион двести пятьдесят. Тысяча кубов. маха 320. Маха 250. Не, ну нормально так. Много разных мотоциклов здесь. группа большой. Там что там находится? Сервисная фабрика. Вот здесь находится сервис Дукати, сервис и Маха, Сузуки, Кавасаки. Харлей, насколько я знаю по звукам. Там вот находится магазин по продаже скутеров. Вот сервис Ducati, пожалуйста. Фирменный. продаются скутеры только скутеры здесь всех ма всех разных марок тут начинает много кидаторных заканчиваем на ну, большими макси скутерами То есть достаточно большой выбор. Вот здесь находится Харли Дэвидсон. Все. Их не -то две модели представлены. Даже какая-то мини-машинка. Харли Дэвидсон. Мотоцикл. Полу это, новый, 2 миллиона стоит, и вот тоже, это что у нас, 48, 48, такой вот, 1200 кубов, у них там вот несколько этажей, это огромная просто территория, это вот там салон Харли Дэвидсона, можно конечно вовнутрь зайти посмотреть что там